Так, внимание, внимание. Сегодня у нас 12 июля, да, и мы всей семьей Спасибо. отправляемся в поход импровизированный. Все вооружились ног до головы. С, до... телефонами. с телефонами, а -а -а. С, э, с серебряными мечами, с, с ножами, с, с перочинами ага, и а с бадминтоном. Мы все дружно а пошли так, в поход. ли покажу... сейчас покажет свой перочинный ножик китайского ну, да. формата. Хотя это не мой. Тунь. Мы крадем сам. Это не мой, конечно. Аккуратнее. А вот. Это мои мамы. Это у Максима с самодельным э, чехлом, зачехленный нож по всем правилам. У Рома вообще вооруженный у нас, ну-ка, на свет. Э, вооруженный у нас под сумком от противогаза настоящим, который мы нашли в раскопках, здесь развалина В военном вот городке. Меч. Да, друг нашел нас. И у него еще есть серебряный меч. Настоящий. Алма... А, серебряный. а это алмазный меч. Да. Не серебряный, это алмазный. Нет. Да, это алмазный черединки прям но тут было гнездо прям справа прямо в самом про проеме Извини. оконном не про ну, четвертый там еще да, тихо ты в четвертом Это... проеме было гнездо да там там на перекладинке далеко а на перекладинке первая трудность, заросшая-презаросшая тропинка. И ребята у меня вперед ушли по этой тропинке, очищая себе путь своими оружиями. Вон я впереди вижу кое-чьи красные-оранжевые кепочки. Они спускаются вниз во брак так-то мы сами не знаем, куда мы идем. Мы ну, идем. О. Ну что, вышли на чистое поле? Мам, мы могли бы просто тропинка. А, тут другая есть тропинка. А это да. что? Мы же не знаем, куда она Она ведет на дорогу, на трассу. Но Иди, О, О, О, О, Толя. Наше, так ну так так неинтересно. Интересно по тропинке пройти, Если по, ты по, по не зарослям. Не вот здесь стоит памятник чехословацким легионерам, которые отдали жизнь на пути к свободе Родине. Кунгур. 18-й год. С августа 18 по март. 19-го года они здесь воевали и отдали свои жизни на пути к свободной родине. Какой родине? Родине у них Кунгур, что ли? Родина. И все по-чехословацки тут написано. Но кроме этого еще один памятник есть. А здесь находится мемориал, за которым ухаживают. Трава вокруг обкошена, стоят лавочки и написано «Мемориал» погибшим борцам революции в Кунгуре, 18-19 год. Я сегодня в газете прочитала, что здесь, ну если звезды, наверное, революционеры Красной Армии здесь похоронены. Потому что их хоронили с августа 18 -го года, их хоронили на Соборной площади. Потом, когда пришли белые войска, они их оттуда вырыли, и всех захоронили, сбросали в одну могилу возле храма вот этого, воз, воз, вознесенского. Где а, вот я... возле этого, да, их всех скидали в одну могилу, Почему? когда белые пришли. Почему? Потом, когда снова красные пришли, их выкопали, и, значит, все останки идентифицировали, и вот здесь в честь их поставили мемориал. Да. погибшим божцам революции. Ну да, там же звездочка наверху, значит, это красные бойцы тут лежат. Здесь? Да. Это наши бойцы. Мама. Да. да что, Может немножко схавлю? Конечно, ну можно, да. немножко. Здесь вот довольно-таки старинные ступенечки сделаны. Такая для цветов, как ее зовут? Клумба, Клуб. наверное, да? Да. Тоже она довольно старинная. Бабушка, ну, если мы там были... Первый, Асфальт сделан. Не Это не лес, там есть дорога. Ну там дорога есть, но ну, а с дороги-то можно в лес отойти? Угу. Так, мы нашли дорогу в лес. И по этой дороге мы пошли в лес. Потому что наши ребята хотят пойти в поход, в настоящий лес. И мы идем. У -у -у. Здесь большие лужи. Ищем место для привала. Совсем другого вида. Ну да, это слизняк какой-то, наверное. Это не слизняк, я порадую. Навяз... Нет, а, тут панцирь. Панцирь у него. Это мини не улитка, это совсем у другого вида. Ну Есть ладно. И откуда здесь такая грязь взялась? И как мы преодолеем такое препятствие? Как мы его можем преодолеть? Он отсюда едет, мой дружбан. Откуда? Вот отсюда он ехал? А, что, Ой, велика. А куда он там ехал, интересно? Он говорит, с огорода едет. А, пойдем. там Мичуринский? Ну, пойдем. А там что? Смотрите. А там дорога такая прямая. А что за свалка едет? на дороге? А это что за свалка тут такая? Прям на дороге свалка. Вот и все. Может мы тут и найдем. Ты думаешь, ежики тут в лесу живут? А вот и грибы. На говно похожие грибы. Да ну, это такие грибы я не люблю. Что это было? Что, что это ела? было? Там, там такой... Да это машины по дороге там едут и в лесу их отдается. У тебя Рома, у тебя прикид прямо маскировочный, как в лесу. У меня плохо видно? Ну да, ты такой замаскированный, у тебя под цвет Ставочка. зелени. Круто то А. Ты сейчас разбираться, да, мам? В чем? В телефоне. А, -а, -а ну разбирайся. Да, так... так сделай так вот, так чтобы было много мест. Сидишь на два салютах. Хотя ты можешь сделать намного больше. Опа, на! Что там? Я другой стороной могу. Не достаточно объем памяти телефона. Что, mm -hmm. у yeah. А чем? у тебя сим-карта с э, флешкой стоит там? Может, я не помню. Как пила. Может, я там нету, а на телефоне мало памяти. Не знаю почему. Время неправильно. Так вот, поставь. Ну, я ведь хотел... mm -hmm. ну и поставь. Так уж больно. Даже вообще не будет. Ну вот зачем ты вот, такую маленькую делаешь? Нет, это просто так. А просто глупо. Я знал, что ты это скажешь. это только ты экстрасенс. Машка любая. Бы. Можно мы тут не везде будем? Не знаю, как захотим, так домой пойдем. Только не сейчас. Ну конечно не сейчас, но не везде. Нет. Мама? А? а что? На настоящее детское копье похоже. Серьезно. А -а -а. Серьезно, на копье реально похоже. Ты не боишься, что я могу тебя протаранить? Ты не протранишь. Так... Вот у нас тормозок. Взять с собой небольшой. Есть у нас Гардекс, который, который Ромин спрей, который от комаров помогает. А он, помогает он помогает, от, он от, помогает от клещей еще. А ты иди, Максим, Стала со мной. Ну же... Что снимаем? Ты кого снимаем? Да. Чего зачем кого? Чего не говоришь ничего не комментируешь? А что должна говорить то что Комментировать. Я комментирую, наши ребята сделали себе по такой тоненькой палочке и, на, и стараются стараются научиться этой палочкой крутить вокруг пальцев. А второй ребенок старается научиться втыкать эту палочку в цель. Например. Покажи вам, как я пока делаю. Максимум не можем, а третий ребенок себе делает еще палочку. Мам, это, мам. ой, смотрите, какой палочек. О, научился, на хорошо. Рома, а нет, подай. Не да, отойди Так ты отойди сам. Нет, угу. нет, не знаю, нет. Да не, она устроит тебе. Пойдет <мут> самурайский ножик. Она у тебя то ли не будет стекаться, потому что она легкая. У Максима более толстая и тяжелая, поэтому она стекается. Твердая, а ты мягкая, она скручится. По ну, попробуй выломать потолстые. Попробуй то ли вон там толстые. Максим, помоги ему толстые выломать. Нет, вон там подальше. Еще дальше, еще дальше. Да нет, вон там, где Толя стоит, там хорошая. Верхушку отломи. Мы поставили палатки. Некоторые мальчики зашли в палатку, спасаясь от комаров. Там занимаются а некоторые... А некоторые которые просто прилюдили, и сад с магнитным конструкторам рядом со мной. У кого нету? может, если вы живете в Кунгуре и знаете, что такое чикен, зайдите туда. Там, если есть магазин игрушек, Нет. там вы найдете магнитный конструктор. Всего лишь 500 с лишним рублей стоит. Шинка там и Да. Что ты там вздыхаешь? Ну, ничего, порезался немного. Порезался? Не истекаешь кровью? У -у -у. Ну, немножко. А, ну, скоро надо скорую вызывать, наверное, реанимацию. Ничего, совсем? В лесу раздаются крики детей. Мы паука нашли, у которого было белое яйцо. И что? Мы ее завалили, Андрей. И мы видели, что паук бросил свое яйцо, пытался его защитить. Вот так вот. Да. да. А как он его защищал? Вот так вот. А на него и так его схватчипил? Ага. Но мы, мы, мы оттащили паука и убили его, потом убили яйцо. А я нашла, смотрите, тут кого. Заточишь, но заточу. Твои ножки, видишь Короче, мы куда-то далеко пришли. Когда я заканчивал съемку, ага. моя камера засняла какие-то квадратики. Квадратики, вот, допустим, вот, вот камера заснимает, и вот тут вот, вот тут вот, вот такие вот квадратики. Угу. Вот Рома камера такие же квадратики Вот я Вот я вот так вот подвел камнем, Тут квадратик отвел, подвел снова квадратик. Что, вообще, Это почему? наверное было какая-то морда. Пойдемте домой уже. Да. Пойдемте. Сейчас, сейчас. Сейчас пойдемте. Да. Это что, оранжевые ели? Это ель, которая готова Сосна это